Здравия вам, господа бояре! Мы очень часто с вами поднимаем всякие разные темы о том, что перед смертью пупи хочется, стаканы воды не нужны. Вот сегодня я вам расскажу одну интересную историю, которая произошла прям сегодня же и со мной. Я поработал сегодня стаканоподавальщиком воды для престарелого человека, конкретно для моей бабушки. Надо сказать, что бабушка моя в 92 своих года имеет э, отменное здоровье для своих лет. Дедушка не дожил 3 дня до 80, а бабушке уже 92. И вот она как-то сама по квартире передвигается, и кушать себе может приготовить, и помыться сама может. В общем, с ней проблем особых нету. Но ну, единственное, что мать сейчас к ней приезжает постоянно, там день через день, через два, через неделю. Приезжает, привозит продуктов, там они вместе за пенсию ходят, там за квартиру заплатить надо. Но вот такие вот мелочи, потому что бабушка все больше спит и спит, и спит. Там встанет, телевизор посмотрит, спать дальше, встанет, чай попьет, там опять спать, ну и вот так. И вот мне звонит моя мама и говорит: походу, наша с тобой развеселая, беззаботная жизнь сегодня закончилась. Я говорю, что случилось-то? Давай уже не темне. Она говорит, приезжаю я к бабушке, а она лежит на полу, лицом вниз и стонет. И говорит, я ее пытаюсь поднять и не могу. У меня, говорит, сил не хватает. А сил у нее действительно не хватает. Я знаю, что вот не так давно она могла еще и там подымать поднимать, там с водой там на участке, там картошку таскать там и все такое. А сейчас для нее вот как-то нагрузка там в 5 килограмм уже ну, такая ощутимая. Она уже считает, что это тяжело. Вот. И приходилось мне помогать ей вывести ее урожай до дома. Ну ничего, не развалился. И вот я говорю, все, понял, собираюсь, еду, будем. Поднимать, переворачивать Я что-то сразу и не подумал, что надо скорую вызвать Просто сел, да поехал вот. А когда приезжаю, приехал, мне открывает Бабушка лежит в большой комнате Ничком вниз лицом, стонет Просит ее перевернуть Ну так вот невнятно, как-то бессвязно и, ну в принципе она в уме да понятно что ничего не отшибло от этого падения вот сколько она так лежит уже непонятно довольно долго по всей видимости ну, я как бы попытался ее повернуть перевернуть а она кричит кричит что ей больно больно везде Я говорю, так мать говорю тут что-то неладное надо вызывать скорую вот скорую надо вызвать, потому что, мало ли, человек, когда вот так падает, он может себе все что угодно переломать там внутри, а начнешь его поднимать или переворачивать, он кости вылезут э, отовсюду, еще проткнут всякие внутренние органы, и человек сразу копыты откинет. Поэтому давай, я говорю, скорую вызовем, э, и там вот как они скажут переворачивать, так и будем. Вызвали скорую, скорая еще минут через 30 приехала, Бабуля то лежит, то стонет, то не стонет. В общем, жалуется, что ее больно, что все отлежало, что коленки больно. там еще там, Опять же, попытался немножечко ее пошевелить. вот Тоже кричит больно. Скорая приезжает. Пощупали ее всю. Сказали: ну, вроде видимых никаких переломов нету. Значит, давайте будем переворачивать. Переворачиваем, она орет истошно. Прям орет, ну, невозможно. Перевернули Она уже на спине лежит И с другой стороны они все давай щупать Там ребра, там тут же сатурацию Померили, тут же давление померили Давление у бабушки как у космонавта 120 на 70 И врач сказал моей маме, что Если, говорит, у нее ноги Откажут и она сляжет Она в лежачем положении еще будет жить черт знает сколько, потому что сердце у нее отличное, Сердце прям работает Дедушка вот умер от сердечного приступа, а бабушки пофигу, бабушка живет себе, сердце ее совершенно не беспокоит, у нее с ногами какая-то проблема, тяжести всякие она таскала там шпалы, ведра там на огороде, в общем герой стала в своей молодости, и вот как-то кости и суставы у нее начали отказываться, как-то очень плохо, все болит постоянно, вот, потом начали ее поднимать, когда подымали вот с горизонтального положения Ей тоже было больно а Почему? Ну я так понял, что Потому что Много времени, достаточно много времени Она пролежала вот в одном положении И как-то, видимо, мышцы там или сковались Или а, что-то с ними произошло а, В общем До положения сидячего Мы ее подняли в три приема То есть чуть-чуть приподняли, держим То есть перестала стонать, дальше гнем Дальше гнем Потом попытались поставить на ноги, на ноги встала, говорим, давай вот дойдем до кровати, вперед не идет, а ноги вперед не двигаются, зато идет хорошо назад. Вот Назад ее чуть-чуть тащишь, она ногами переступает, уже. Ну, доктора говорят, ну все нормально, с ногами все отлично, просто, видимо, лежала долго, отлежала себе все, и мышцы немножечко вот атрофировались. Вот, э, переложили на кровать, она перестала стонать э, Те померили там кардиограмму, там еще какие-то вещи. Там температуру померили померили 36,5, все отлично, говорит, прекрасно, здорово. Вот, но обнаружили кое-какие там пролежные. Вот, и вот в связи с этим совсем. Я подумал, что мы с вами тоже как бы люди не вечные. Мы когда-нибудь вот так вот можем просто оступиться, упасть ничком вниз грохнуться и даже до телефона вы не сможете доползти. Телефон от бабушки был в двух метрах, но она вот как упала, так она и лежала. Сколько она лежала, непонятно. Э -э -э, ну, Мусоровозка приехала, я сейчас стекло закрою. Сколько она лежала, непонятно, потому что мать от нее уехала вчера утром, а сегодня приехала в 5 вечера. Вот, и какое-то время она лежала, возможно, она лежала с утра, возможно, с обеда, возможно, она грохнулась вчера. То есть мы даже понять не можем, а у бабушки память немного отшибает. Деменции как таковой нету, она в сознании все соображает, правда, память у нее работает странно. Она вот то, что час было назад, она не помнит, а то, что было в ее глубокой молодости, она вспоминает прям в мельчайших подробностях. Поэтому установить, когда она упала и при каких обстоятельствах нам не представилось возможным. Она сказала, что просто двигала кресло, корячила кресло. Вот. А потом мать говорит, что я, когда к ней приехала, стала ее ворочать. Говорит, ты на полу? Говорю, бабушка так спрашивает: я на полу? Почему? Я же вроде лежу там, ну, на кровати, переверни меня, там, или что-то в этом духе. В общем, откуда ни возьмись, взялась вот такая беспомощность. И чуть позже, то есть она немножечко отлежалась, я ее посадил, знаете, принесла кашки, ее покормила из ложечки, ничего, кушает. Хотя, говорит, аппетита нет, но тарелку каши слопала, жиденькой такой. И чаю, да, вот пресловутый тот самый стакан воды, теплого чая, немножечко с вареньем и все ей похорошило. я немножко еще поделал массаж многие Но вот там, спину, шею, плечи и что-то ей вообще похорошило. она легла спать что нам с вами делать? господа солисты, господа любители сейчас вот жить в данный момент на полную катушку без всяких семей раз уж мы с вами многие Решили, допустим, не строить семейную жизнь и у многих жены отобрали детей и настроили против, а кому мы с вами нужны, кто за нами будет ухаживать, окажись а мы вот в такой реальной ситуации, когда ты бухаешься просто. Хорошо, когда ты уходишь из жизни, как мой дедушка, там сердечный приступ, бац и все. Вот, причем с ним рядом человек был который увидел просто это они там пошли трансформатор на дачу проверять и вот дедушка внезапно просто раз и все и три минуты и все и отключился вот, а бабушка в сознании и вот страшно быть потом лежачим больным и что делать то вспоминается то что всегда считалось геройским и почетным у многих народов там умереть в бою да? умер молодым красивым в полном здравии, при полном боевом духе умер в самом рассвете сил, все тебя запомнили, сложили о тебе песни. Боже, как славно, прекрасно, почести всякие и так далее. Но, по крайней мере, вот таких вещей дожидаться, когда совсем станешь немощным, как-то вот страшноватенько в данный момент. Я не знаю, может быть, разовьется. Ко временам нашей старости как, как, ну, Разовьются какие-нибудь сервисы Которые смогут помогать э, э, Престарелым людям Причем ну, не так, как сейчас Помогают там, всякие черные риэлторы там, И прочие товарищи Которые за бабушкину квартиру Ее же и в могилу сведут А помогайте по-нормальному Так, чтобы человек Спокойно дожил э, Спокойно дожил свои годы И ушел значит никого сильно не потревожив. как это сделать непонятно если у вас есть много денег вы конечно можете индивидуально себе сделать все полностью там чуть ли не персональную больницу для себя построить чтобы там за вами ухаживали сменяющиеся сиделки чтобы у вас там охрана была чтобы никто вам там яду не подсыпал вы можете это сделать, но что делать всем остальным, тем товарищам, которые тоже ведут сольную жизнь, но при этом не научились зарабатывать миллионы и миллиарды, вот тут непонятно. Тут надо как-то либо объединяться будет под старость лет, либо какие-то дома престарелых открывать для таких товарищей чтобы вы были под наблюдением потому что вот представьте да вот э, с вами случается такая вот ситуация как вот допустим с моей бабушкой вы к примеру старичок до да, бодренький хорошенький но вы оступились и упали в своей собственной квартире упали и возможно даже чуть сломали да, там старческие кости они как бы хрупкие и вы не можете доползти 2 метра до телефона даже, чтобы вызвать себе скорую. Вот что делать в этой ситуации? Если у вас есть какие-то соображения, вы можете в комментариях написать свои соображения. Только не надо писать всякую фантастику. Да? Попробуйте порассуждать реально. Что бы вы сделали, чтобы предотвратить вот такие ситуации, если вы живете соло? Жду. Жду ваших... Ответов, жду ваших соображений. На сегодня пока все. Вот так вот я поработал подавальщиком стакана воды.